Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня вы узнаете, какой форум посетили сотрудники управления транспортных эстакад, оснастки и испытательного оборудования закрытого акционерного общества струнной технологии, чему еще научили машинное зрение и что произошло в этот день в истории SkyWay. А теперь обо всем этом подробнее. Как известно, основная работа любой компании начинается после окончания выставки. На уходящей неделе сотрудники Управления транспортных эстакад, оснастки и испытательного оборудования закрытого акционерного общества «Струнные технологии» приступили к обработке результатов переговоров, проведенных на Международном форуме «Электрические сети» масштабном отраслевом событии в электроэнергетике, направленном на обсуждение и решение приоритетных задач цифровой трансформации электросетевого комплекса состоявшимся в первой декаде декабря в Москве. Это ведущая площадка для общения представителей федеральных и региональных органов власти, глав крупнейших сетевых и генерирующих компаний, производителей оборудования, научных организаций и объединений, российских и зарубежных экспертов для обсуждения актуальных вопросов преобразования приоритетной энергетической инфраструктуры посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений. На форуме нашими сотрудниками было проведено обсуждение вопросов перспективного взаимодействия по реализации сотрудничества в области обеспечения проведения строительно-монтажных работ на территории Республики Беларусь и Объединенных Арабских Эмиратов с использованием передовых разработок в области натяжного оборудования. Теперь про машинное зрение. Почти три года назад мы впервые рассказали вам о некоторых преимуществах струнного транспорта Юницкого по сравнению с традиционным, в которых единственными органами зрения, наблюдающими за дорогой и обеспечивающими безопасность движения, являлись глаза водителя или машиниста. Общеизвестно, что человек плохо видит ночью, в сумерках, в тумане, а также днем при ярком солнечном свете, то есть всегда, когда условия отличаются от идеальных. Помимо этого, в стрессовых условиях и при переутомлении притупляется и внимание человека. Нет нужды объяснять, насколько все это ухудшает безопасность движения, так как может не позволить заметить опасности, возникающие на пути. Мы, как могли, используя свою богатую фантазию, пытались на примере кадров из популярных кинофильмов объяснить как будет работать автоматическая система наблюдения на основе машинного зрения, в которой наблюдать за дорогой будут неподвержены утомлению, болезням, алкогольному или наркотическому опьянению и стрессом беспристрастные и эффективные тепловидеокамеры и радары, одинаково эффективно видящие дорогу и расположенные на ней препятствия днем и ночью, в сумерках, в туман и даже в снежный буран и пылевую бурю, которые позволят рассмотреть даже спичечный коробок, лежащий на пути на расстоянии многих сотен метров. И пусть сегодняшнее видео намного менее фантастично, но это более чем компенсируется реальностью происходящего. Сказка стала былью, и нам более нет нужды заимствовать чужие кадры. С целью повышения безопасности пассажиров, команда разработчиков закрытого акционерного общества «Струнные технологии» занимается обучением уже созданной специалистами компании системы технического зрения обработки различных сценариев реагирования в салоне высокоскоростного транспортного средства. Есть и другие новости, которыми мы хотим поделиться. На этой неделе сотрудники компании-разработчика технологии Skyway Посетили школу-интернат в Минской области и привезли благотворительную помощь для воспитанников. Это дети и подростки от 5 до 19 лет, в том числе с особенностями психофизического развития. В рождественские и новогодние праздники им, как и всем нам, особенно хочется почувствовать тепло и внимание окружающих. Поэтому уже не в первый год мы стараемся хотя бы на короткое время подарить счастье детям, оставшимся без родителей. Накануне праздников вы тоже можете принести радость тем, кто в этом нуждается. Просто узнайте, как это сделать в вашем городе, и давайте творить добро вместе. А сейчас продолжаем нашу рубрику Этот день в истории Skyway. В 2017 году было получено заключение Российского университета транспорта, в котором говорилось, что Skyway является наиболее экологичным из существующих на сегодняшний день наземных видов транспорта. Струнно-рельсовый транспорт эстакадного типа является инновационным, способным оказывать конкуренцию железнодорожному и автомобильному транспорту. А год назад, в этот день, Анатолий Юницкий дал в Братиславе интервью после вручения Словацкой премии мира. Эта награда предназначена для выдающихся научных и общественных деятелей, внесших весомый вклад в развитие человеческой цивилизации, улучшение условий жизни человека а также обеспечения безопасности во всем мире. Такой была эта неделя для компании-разработчика технологии SkyWay. Следите за обновлениями официальных сайтов, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект и творите историю вместе с нами. Строй SkyWay, спасай планету!